Приветствую всех любителей террарии и просто людей, которые как-то заинтересовали видео по названию. Сегодня покажу еще один баг в террарии версии 1.3, связанный с йо, -йо. В общем-то, с помощью этого бага можно будет пропускать йо, йо сквозь блоки, я не шучу. Как этот баг выглядит, примерно. Вы должны отвести курсор на небольшое расстояние от себя, не надо на большое, просто будет неудобно. В общем-то, отводим на небольшое расстояние от себя курсор, выпускаем ее, зажимаем и резким движением руки мы просто переносим курсор в вот сюда, ну так дрожка, буду переносить вот сюда. Это, это работает не только вниз, также работает вверх и по бокам. В общем-то зажимаем и резким движением руки вот, как вы сейчас видели, мы ее просто прошло сквозь блоки и это офигенно. Этот бак нашел я сам, мне никто не помогал. Этот бак вряд ли сейчас где-нибудь увидите, так что обязательно расскажите друзьям. Ой, сейчас у меня вообще с первого раза. Я не гарантирую вам, что баг будет работать с первого раза у вас. Это зависит уже от вас. Сейчас я продемонстрирую, как это работает с кость блоки вверх и по бокам. Так, сейчас я продемонстрирую. Вот, сейчас вообще с первого раза. Ну-ка, я интересно, смогу так? Нет, наверное, надо... Да, как видели. Вот, сейчас вообще с первого раза уходит практически. Сейчас покажу, как по бокам. Ну вот. Так, хоп, даём, вот, как видели, сейчас мы её просто проходит сквозь стены. Ладно, я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока, обязательно расскажите об этом баге, может быть, его, кстати, пофиксят, так что и зайти, всем удачи и пока.